Стандартная кабина закрытого типа, тентованная, съемная. Так, ну, вот тент закрытого типа. Вот он тент. Значит, если это полукабина, вот эта часть только устанавливается. Остальное все открыто. Ну, соответственно, борта полуметровой высоты, которая создает ну, дополнительную безопасность Никто не выпадет, если будет держаться. В основном всех лодок, у них э, пол начинается с уровня баллона. Ну, у кого-то еще есть фальш-баллон сверху, то есть немного высота есть, но все равно эта высота ниже, чем наш борт.